друзья всем привет сейчас я нахожусь на одном из наших объектов на котором мы делали утепление мансардной крыши у меня минераловатным утеплением 250 миллиметров сейчас у нас последний этап работы это сдача объекта мы уже смонтировали пароизоляционную пленку если посмотреть перевернуть камеру вот так вот это выглядит пароизоляция обрешетка шаговая примерно шагом 300 миллиметров, сухая строгая доска. Александр, директор института пассивного дома, будет сейчас нашу работу проверять. Будем делать аэродверь, blow door тест, создавать перепад давления 50 паскалей, да, Александр? 50 паскалей, да. Расскажите Правда. в двух словах про эту процедуру. Все просто. Нам подготовили проем, в который мы ставим оборудование плотно, то есть... Создаем здесь разрежение минус 50 паскалей и проверяем все неплотности, фиксируем их и по возможности исправляем. Но надеюсь, что их будет мало, потому что В целом, ребята, что скажете по поводу работы? Так. В целом, видно, что контур замкнут. Вот. Визуально проблем я не вижу сейчас никаких. Вот. Но время... время покажет, да? Ну, время покажет, да, то есть испытания выявят все неплотности. Ну я думаю, ничего страшного в этом нет. Александр, еще такой вопрос. Важна ли, важна ли вот эта вот процедура, которую мы сейчас сделаем, или это баловство больше? Это очень важная процедура. и Этап выбран правильный. То есть, когда смонтирован порадиционный контур и не начатые чистовые отделочные работы. То есть на этапе черновой отделки, когда смонтированы окна, Смонтирована пароизоляция, как раз идет проверка нашего воздуха непроницаемого контура. Вот, когда мы его проверяем, исправляем какие-то ошибки, принимаем, да, то есть можно потом спокойно делать чистовую отделку и уже не переживать, что э, все начнет отклеиваться, отходить там э, и, соответственно, будут проблемы с внутренним микроклиматом. То есть получается проверить качество особенно вот таких вот сложных мест которые у нас здесь по большому счету кроме как испытания на аэродверью нету правильно в других вариантов нет ни тепловизор ничего не поможет тем более сейчас лето да то есть ну что мы создаем перепад который приближен к тем которые могут возникнуть при эксплуатации да, то есть соответственно выявляем все вот эти неплотности то есть когда будут порывы ветра и так далее мы вот сейчас грубо говоря этим испытанием как раз и вот такие вещи ну, не моделируем, а тестируем то есть и проверяем наш контур. Вот. если это не сделать, тогда проблемы будут на этапе чистовой отделки, да, то есть и вскрывать это будет ну, возможно, дорого. Возможно, будут проблемы с работой некачественными. Если работа некачественная, а да. Проверить есть... ее качественное она или некачественная можно только после вот, испытаний. Да. В идеале делать два испытания на этапе чистовой, чистовой, чистовой э, черновой отделки и чистовой, mm -hmm. да, то есть это прям в идеале. Но вот первое испытание обязательно сейчас. Все, спасибо. Вставляем наш проем. Полотно, да, Александр. Да. С помощью брусков сформировали проем Сейчас можно будет довольно плотно это все установить И раскрепить Порядка 900 кубов уходит 940. Сейчас будем смотреть куда они уходят Вот это N50 что обозначает? Ну, в данном случае, если бы мы 50 паскалей поддерживали в течение часа, ага. то за час ушло бы 900 кубов, то есть поменялось бы два объема здесь. То есть у нас объем порядка 450 кубов, да? То есть мы видим, что за час у нас поменялось бы два объема, Шло бы 940 кубов. Сейчас программа уже что-то показывает, какую-то информацию. Мы можем понять, герметично, не герметично. Ну, в данном случае пока цифра э, довольно такая, средняя, да, то есть она в рамках норм, но довольно высокая. Uh -huh. Посмотрим, куда уходит. Тут есть внутренние перетоки, uh -huh. вот, потому что вот эта конструкция вся не герметичная. Вот, но в принципе, вот здесь вот сифонит во многих местах, да, то есть это можно будет померить, если надо. Вот есть окна, например, я вижу, да, которые тоже будем сифонить, но это позже. Сейчас мы проверим крышу, да, то, что нас интересует, и проверим вот все эти стыки. Так, вот здесь у нас есть не герметичное место, сложное место, вот этот вот угол. Мы уже начали испытания проводить, и если посмотреть здесь, у нас тут трещина, да? Сейчас мы его сразу раз, исправляем этот момент. Мы взяли с собой ленту. Вот такая вот эта Флексбан, чтобы если у нас есть какие-то косяки, чтобы можно было их сразу же ну, Она все равно где-то там расправить. будет сифонить В другом месте. Уж ну, трещина-то есть, да? То есть, ну, да видишь, она, она, она, она сейчас, будет, сейчас вот да? сюда пойдет. То есть, конечно. Ну это как бы брус уже такой. То есть, видишь, она по этому периметру будет все равно все фонить. А если полностью здесь проклеить? Да, как смысл? У тебя в другом ну, месте вылетет. Нет, ну можно весь этот брус, конечно, проклеить. Раздели. Все включил. Очень важно замыкание пароизоляции, то есть есть проблема за брусом, за этим, с другой стороны. Сюда mm -hmm. по шву начинает проходить воздух, то есть проблема там, с другой стороны. Там, там проклеено? Там проклеено, но вот получается, что к брусу все это приклеено, а вот через эту щель начинает тянуть, уже отсюда. когда он внутри находится? Сколько там показателей? Было 6. Там, там под 6 метров было. А сейчас? сейчас ничего нету лозец заклеился давайте вот эти стыки проверим меня очень интересует берем такое ощущение вроде тут проклеена, но как будто бы тянет нет или это кажется вот здесь вот может быть вот вот, вот стыд пленки вот здесь вот это место здесь все нормально ну такой ощущение, вот прям держу, не может быть. Вы можете приложить этот айрон? Выбери руку. 003. Да нет, тут вот, вот, ничего. Просто вы дышите, а еще тут. Так, не дышать. Понятно. То есть это качественно, да, сделано. А вот стык тут есть у нас. Вот здесь, Александр. Вот в этом месте. Вот где стык двух этих у нее. Значит, нормальное место тут просто более холодная стена и когда открываешь что ощущение как тут как будто тянет да да так ничего здесь нету так дальше стремяночку надо идти по Так у нас небольшое сложное место, вот где арматура. Вот есть небольшой сифоние. Да? Сколько там примерно? Нормально тут. Угу. То есть дополнительно нужно будет их проклеить. Максим Сутерафира. Снимай, Александр. Так, значит, Ситуация следующая. Значит, у нас очень а, вот этот участок по сравнению вот с этим да сильно отличается по качеству то есть не по гладкий да не так, ну совсем не гладкий я бы сказал да угу. такой прям колючий шершавый особенно в верхней части вот видим да то есть, не, ну, прям там... такие да? вот а, совсем некачественные участки и вот весь этот участок у нас относительно плохой не герметичный не да? герметичный вот, например вот здесь вот здесь видно или нет угу, видно вот, у нас <плот> довольно хорошо сифоник угу. столько сейчас я поймаю Дальше даже рукой чувствуется да? да рукой чувствуется но здесь проблема в чем вот я вот так вот если уберу видно Значит, здесь просто мы видим что не супер идеально не, прижимается Не, не, не, не хватает вот этой ширины, вот этой клеющей ленты, для угу. того, чтобы хорошо приклеить. Да? То есть мы видим такое вот, как бы частичное приклеивание, вот, и где-то такими небольшими кусками начинает продувать. Вот здесь вот, например, да, то есть у меня сейчас не хватает рук. То, то вот есть дополнительно идет. это место нужно будет проклеить, правильно? Ну, как минимум. Вот могу показать, да? То угу. есть видите. Да, вот еще где угол там и Сколько так далее там показатель какой 044 046 044 секунду секунду, да, да. То есть, вот, такие участки они вот видите да особенно там где вот, вот такие вот неровности то есть лента не может вот прям я дырку сквозную mm -hmm. показываю, да то есть здесь она не примыкает что не нужно дополнительно там сделать. вот либо надо два три слоя вот этой клейкой полосы делать либо по факту надо вот нормальную требовать поверхность mm -hmm. ровно. То есть вот до этой границы мы дошли, проблем не было. Вот она граница, да? Mm -hmm. Вот она, может, показать границу. То есть до этой границы нет. А здесь начинается вот эти участки. Здесь мы пометили, вот здесь пометили, здесь. То есть мы видим, что качество здесь уже не то. Вот, то есть вот порядка тут на трех метров в секунду. Что-то показывают? Да, вот есть непроклеенные участки. Снимать, конечно, неудобно, вот. эти я могу снять, если надо. Uh -huh. Ну, это Такие локальные небольшие, то есть когда подрезаете под углом, uh -huh. то есть места, где она начинает отходить, От... а ее там просто не перекрывается одно другим. Uh -huh. Могу заснять надо? Да. вот сдать. Или сразу. Давайте лучше сразу проклеим и все. Слушай, надо свою компанию открывать. Да. По проклейке. Это доп. работы, да? Вот? Да. Вот. Вы знаете, что будет такая шляпа. По, по проклейке, не доклейки. Угу. Нужно же как-то зарабатывать. Да где-то где-то мне еще будет в голову, я Да я вот тоже смотрел, смотрел, ни хрена не понял. Вроде как бы дует, а вроде нет. Мы, значит, что сделали? Обклеили полностью балку со всех сторон, сделали ее герметично. У нас есть вот такое вот отверстие, и прям чувствую, что отсюда фигачит. То да. есть трещины у нас сколько дает нормально дает 0,6 это много да а, ну конечно то есть надо с герметиком заполнять правильно это все дело не ну надо правильно Здесь делать 08 обратно александр вы неправильно сказали надо не, правильно да? делать Нет, я сделано все правильно сделано правильно но сдувает да сдувает вот оно вы еще здесь тут вот, а ну это нереально заполнять щель это будет образовываться а как делать это правильно александр еще расскажите вот про этот момент что полностью рассверливается насквозь да? здесь полностью насквозь рассверливается более широким диаметром примерно какой диаметр нужен ну, вот здесь вот щель вот она раз практически сантиметр да, да? можешь дать мне кстати этот попадай сюда вот можем смотри угу. все профессионально вот, у нас практически здесь сантиметр, ну вот да. 9 миллиметров да. То есть над диаметр больше, то есть можно и 1,2 миллиметра, ну шире угу. И, и насквозь И насквозь. И полностью герметиком заполняешь И полностью заполняешь герметиком Тогда вот эта вот лента будет угу. замыкаться на тот герметик угу. То же самое составные балки, да, то есть угу. когда две доски сшиваются и так далее Вот здесь вот вы проклеили, да, вот видишь, угу. у тебя есть возможность проклеить Но тоже там тяжело, а очень часто их сцеповывают угу. То есть это нормально мы а, ну да? Здесь Да, да ну, в идеале, чтобы шире было, но для жесткости их состыковывать. И там тоже приходится Я рассверливать, да, да, по-другому да. никак. Вот, Рассверлишь, вот тут уже точно насквозь, да. Да, то есть и заполняешь герметик. Потому, Потому что там все равно у нас стыковица стыковица из двух баллов. Александр, после того, как мы провели исследование, много ли у нас ошибок, попали мы там в стандарты, не попали, в двух словах можете рассказать? Могу в двух словах, кратко. Значит, э, в стандарт, если мы говорим про нормы российские, практически попали, да, то есть цифра, которую мы получили, чуть больше. Но мы проверили на круиз-контроле. Если мы проводили серию испытаний, мы практически попали в двойку, которая нормируется для зданий с механической вентиляцией. Это вот N-50 для России, да? Для России, да. Вот. Но, если посмотреть то, что выполнено. Слабые места были, мы их обнаружили, вы их легко устраните. Вот, э, то, что касается 2D-узлов, это примыкание штукатурками и так далее, локально были эти участки э, плохо выполнены там, где либо трещины в штукатурке, вы тут не виноваты, либо э, сама поверхность штукатурки была шероховатой очень, ее надо было выравнивать. Но здесь вы это устраните за счет обмазочных материалов. Mm -hmm. Тоже проблем нет, это не совсем к вам претензии, да, то есть а к качеству подготовленных работ. Ну, то есть либо надо было более качественно выравнивать, либо нужно было какие-то другие материалы использовать, правильно? Да, да, да. Угу. То есть либо то, либо другое. Вот. А, такие, как говорится, более-менее острые узлы были там, где 3D-примыкание, но их не так много, и угу. вы это тоже решите. Как их решать, угу. мы написали в отчете с подробными инструкциями, это не такая большая работа. Единственное, что мы нашли, это большая неплотность между двух стен. То есть там реально порядка трех метров за зон, зазор шириной где-то 30-40 мм, угу. куда уходило порядка 500 кубов. Угу. То есть если это убрать, из тех 950 кубов в час, которые мы ловили, получается, что мы где-то находились в кратности единиц. Угу. Кратность единиц это хорошо? Это очень хорошо для обычных зданий. Да, угу. Для энергоэффективных недостаточно, да, то есть лучше меньше, но для обычных зданий и средних это очень хорошая цифра. Угу. Понятно. То есть, получается, грубо говоря, основная неплотность, это вот э, то, что вы сейчас сказали, да, вот в эти, сколько там сантиметров? 30-40 сантиметров? Это 30-40 миллиметров и uh -huh. длина порядка трех э, метров. То есть, это одна стена, пристроенная к другой, и между uh -huh. ней, поверхной части, мы это увидели, когда уже uh -huh. в конек подобрались, это реальная... Такое. То есть, если это убрать, то, в принципе, наши показатели, даже с теми ошибками, которые мы допустили, они, в принципе, хорошие. Они, да, они в нормах, очень хороших допусках. Угу. Ладно, все, спасибо большое, Александр. Пожалуйста.